Добрый день! Приветствую вас на моем канале музыкальный журнал Ревкат Бенд. и рубрикой это называется видео рассказы. Итак, Александр Иванович Куприн Рассказ называется Дознание 1894 год События происходят в одной из воинских частей царской армии Среди солдат Произошел неприятный случай. Кто-то украл у рядового Венедикта Исипаки голенища и 37 копеек. Похитителя никто не видел. Высшее начальство поручило провести дознание некоему подпоручику Козловскому. Все подозрения пали на рядового Мухаммеда Байгузина, так как тот три недели был в бегах что было грубейшим нарушением воинского устава и каралось экзекуцией. Поручик Козловский решил опросить всех, кто имел отношение к этому делу, и стал вызывать солдат по очереди. Первым в комнату вошел в фельдфебель Остапчук. — Расскажи-ка, братец, расскажи-ка, кто там эту кражу-то совершил? «Сапоги там какие-то, что ли? Черт знает, что такое!» «Так что, ваш, бродь, э, сижу я и переписываю наряд!» Внезапно прибегает ко мне дежурный этот самый, значит, Пескун и докладывает. «Так и так, господин Фельфель, в роте неблагополучно!» «Как так неблагополучно?» «Точно так, — сговорит. у молодого солдатика сапоги украли и 37 копеек денег. А зачем он, спрашиваю, сундука не запирал?» потому что, ваше искородье, у них у каждого при сундучке замок должен находиться. Точно так, говорит, он запирал, только у него взломали. Кто взловал, кто смел? Это что за безобразие?» — Не могу знать, господин Фельфебель. Тогда я пошел к родному командиру и доложил так и так, вашу сородие, и вот что случилось. А только меня и это э, время вроде-то не было, потому что я, ну, ходил до оружейного мастера. — Это все, что тебе известно? — Точно такс. Ну, — Но а этот солдат Байгузин, хороший он солдат. Раньше его замечали в чем-нибудь? Точно так, в прошлом году, в бегах был три недели. Я полагаю, что эти татарии — самая несообразная нация, потому что они на Луну молятся и ничего по-нашему не понимают. Я полагаю, ваш свысородие, что их больше татар, то есть, ну, ни в одном государстве не водится». Фельдфебель любил говорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера. «Ну и что же теперь будут с байгузином то делать?» Фельдфемель ответил самым благосклонным видом. «Надо полагать, что в ваше восхородие, будут теперь пороть, потому что, ну, ежели бы он в прошлом году не бегал, то, ну, тогда дело другого рода, а теперь я так полагаю, что его беспременно выдерут, потому как он штрафованный». Затем вошел ефрейтор Пескун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на все глаза, стараясь говорить громко, смело и при том всегда правду. — Так ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Есипаки Голенища? Пескун закричал, что он не может знать. — А может быть, это Байгузин сделал? — Точно так, ваш бродя! — закричал Пескун радостным и уверенным голосом. «Почему же ты так думаешь?» «Не могу знать, ваше сроде «Так ты, может быть, и не видал вовсе, как он украл-то?» «Никак нет, не видал. А когда солдаты пошли на ужин, то он все около нар вертелся. Я его спросил, чего ты здесь околачиваешься?» «А он говорит, я хлеб свой ищу». «Значит, ты самой кражи-то не видел?» «Не видел, ваше собородие?» «Да, может быть, кто-нибудь еще, кроме Байгузина, там был?» Может быть, это вовсе не он украл. Точно так, ваше свороде. С эйфрейтором Козловский чувствовал себя несравненно развязаннее и поэтому назвал его просто ослом. Дал ему для подписи дознания и отправил. Теперь Козловский понял, что все дело в конце концов сводилось к одному шаткому показанию дежурного пороти. Пескуна, который видел Байгузина, околачивающимся во время ужина в казарме. Что же касается до молодого солдата Есипаки, то его еще раньше отправили в госпиталь, потому что он заболел трахомой. Наконец Денщик пустил обеих татар. Козловский приказал им подойти ближе. Они сделали еще по три шага, высоко поднимая ноги. «Фамилия!» — обратился к ним офицер. Учербаев очень бойко отчеканил свою фамилию, в которую входили и Оглы, и гири и Мерза. Байгузин молчал и глядел в землю. «Скажи ему по-татарски, чтобы он назвал свою фамилию», — приказал Козловский переводчику. Мухамед Байгузин, точно так, ваш воскородие, Мухаммед Байгузин», — доложил переводчик. «Спроси его, взял он у сипаки голенища?» «Не хочет говорить», — объяснил переводчик. «А по-русски он совсем ничего не понимает?» «Понимает, ваше сгородие. Он даже говорить может». «Эй, гарандаш, харалимина!» — обратился он опять к Байгузину и заговорил по-татарски что-то длинное, на что Байгузин отвечал только своим обезьянним взглядом. «Никак нет, ваше сгородие, не хочет». Наступило молчание. Подпоручик еще раз прошелся из угла в угол и вдруг закричал со злостью на переводчика. «Иди! Ты мне больше не нужен! Ступай! Ступай!» Когда Кучербаев ушел, Козловский еще долго ходил из угла в угол вдоль своей единственной комнаты. В трудные минуты жизни он всегда прибегал к этому испытанному средству, и каждый раз, проходя мимо Байгузина, он сбоку, так, чтобы это было незаметно, рассматривал его. Этот защитник отечества был худ и мал, точно 12-летний мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой серой шинели с рукавами по колени, в которой Байгузин болтался, как горошина в стручке. Глаз его не было видно, потому что он их все время держал опущенными. От чего ты не хочешь отвечать?» — спросил подпоручик, остановившись перед солдатом. Татарин молчал, не поднимая глаз. «Ну чего же ты молчишь, братец? Вот про тебя говорят, что ты взял голенище. Так, может быть, это и не вовсе и не ты был». «А? Ну говори же, взял ты или нет, а?» Не дождавшись ответа, Козловский опять принялся ходить. Осенний вечер быстро темнел, и все в комнате принимало скучный и серый оттенок. Углы совсем потонули в темноте, и Козловский с трудом различал понурую, неподвижную фигуру, мимо которой он каждый раз проходил. Поручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, вплоть до утра, то и понурая фигура продолжала бы так же неподвижно и молчаливо стоять на своем месте. Эта мысль была ему особенно тяжела и неприятна. Стенные часы с гирьками быстро и глухо пробили одиннадцать часов, потом зашипели и, как будто бы в раздумье, прибавили еще три Стало так темно, что Козловский уже не различал фигуры татарина. На печке заиграли длинные бледные пятна от восходившего молодого месяца. — Послушай, Байгузин, — заговорил Козловский искренним, дружелюбным тоном. — Бог ведь у нас есть. И Бог ведь один. Но ну, Аллах, что ли, по-вашему? Так ведь надо правду говорить, а? Если не скажешь теперь, все равно потом узнают, и будет еще хуже. Осознаешься, все-таки не так. И я за тебя попрошу, честное слово, уж я тебе говорю, что просить буду за тебя, понимаешь? Одно слово, Аллах. Опять в комнате сделалось тихо, и только часы стучали с настойчивым и скучным однообразием. Но, Байгузин, я же тебя как человек прошу. Ну, просто как человек, а не как начальник. Ну, у начальника нет, елк, понимаешь, у тебя отец-то есть, а? Может быть, и они есть, — прибавил он, вспоминая случайно, что по-татарски мать — это они. Татарин молчал. Козловский прошелся по комнате. Перетянул кверху гирки часов и затем, подойдя к окну, стал глядеть с тоскливым сердцем в холодную темную осеннюю ночь. И вдруг он вздрогнул и услышал сзади себя хриплый и тонкий голос. «Они есть!» Козловский быстро обернулся. Он как раз в это время думал, что и у него есть они, милая старушка, мама, от которой он отдален пространством полторы тысячи верст. Он вспомнил, что в сущности без нее он был совсем одинок в этом крае, где говорят ломаным русским языком, и где он всегда чувствовал себя чужим. Вспомнил ее теплую, ласковую и нежную заботу. Вспомнил, что иногда, увлекаемый шумной, подчас безалаберной жизнью, он позабывал в продолжение месяцев отвечать на ее длинные, обстоятельные и нежные письма которых она неизменно поручала его покровительству Царице Небесной. Между подпоручиком и молчаливым татарином вдруг возникла тонкая и нежная связь. Козловский решительно подошел к солдату и положил ему руки на плечи. Но «Ну послушай, голубчик, говори правду. Украл ты или не украл эти голенища?» Байгузин потянул носом и повторил точно эхо. «Украл голенища!» И 37 копеек украл. 37 копеек украл. Подпоручик вздрогнул и опять зашагал по комнате. Теперь он уже сожалел, что начал разговор про маму и довел Байгузина до осознания. Раньше, по крайней мере, хоть не было ни одной прямой улики. Но околачивался бы он в казарме, и что же из того, что околачивался, и никто бы ничего не мог доказать, а теперь уж по одному чувству долго приходится его сознание записать. Да, да полно, долг ли это. А может быть, долг-то мой теперь в том и состоит, чтобы этого сознания и не записывать, ведь проникло же ему в душу какое-то хорошее чувство и даже, вероятнее всего, раскаяние. А его, как рецидивиста, уже непременно, непременно высекут. Разве это поможет? Вот и они... «Мама, у него тоже есть, и кроме того, долг, ведь это тягучее понятие, как говорит капитан Гребер. Ну а если его еще раз будут допрашивать? Ну не могу же я входить с ним в соглашение, учить его обманывать начальство? И для какого черта только я про эту маму вспомнил? Ах ты, бедняга, бедняга, я же тебе своим сочувствием беды наделал». Поздно ночью, ложась в постель, он спросил у своего денщика, что, по его мнению, сделают с Байгузином. Беспременно его выдерут, ваше благородие, — отвечал денщик убежденным тоном. — Да как же его еще не драть, когда у солдата последние глинище тащит? Солдат — человек богу обреченный. Где же это видно, чтобы у своего брата последнее глинища воровать? Скажите-ка, пожалуйста. Стояло ясное и слегка морозное осеннее утро. Трава, земля, крыша домов — все было покрыто тонким белым налетом инея. Деревья качались тщательно напудренными. Широкий казарменный двор, обнесенный со всех сторон длинными деревянными строениями, кишел точно муравейник серыми солдатскими фигурами. Небольшая кучка офицеров стояла в стороне вокруг батальонного командира. Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда. Разговором больше всех завладел громадный рыжий офицер в толстой шинели солдатского сукна с бараньим воротником. «Вот у нас в Бурсе так действительно драли!» Хочешь, не хочешь, бывало, а в субботу снимай штаны, так и говорили. Правда твоя, миленький, правда, а ну-ка ложись. Коль виноват в наказание, а не виноват в поощрение. Но этому сильно должно быть достанется, вставил батальонный командир. Солдаты воровства не прощают». Рыжий офицер быстро повернулся в сторону батальонного с готовым возражением, но раздумал и замолчал. «Ваше всородия Ведут этого самого таторчонка. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая по ходу перчатки. Батальонный командир вышел на середину батальона и, повернувшись задом к Байгузину, протяжно и резко закричал командные слова на краул привели осужденного. Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью. Наконец, постелила ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до странного худое. У Козловского мелькнула мысль что татарину должно быть очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее. Татарин стоял неподвижно. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустился на колени, касаясь руками земли, и лег на разосланную шинель. Один солдат, присев на корточки, стал держать его голову, другой сел ему на ноги, Третий унтер-офицер стоял в стороне, чтобы считать удары, и только в это время Козловский заметил, что на земле в ног остальных двух, которые стояли по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев. Батальонный командир кивнул головой, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга. Ни один из них не хотел нанести первый удар. унтер подошел к ним и что-то сказал. Тогда, стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и также быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Козловский услышал отрывистый свист прутьев, глухой удар и голос унтерофицера, крикнувшего раз! Татарин слабо, точно удивленно вскрикнул. Унтерофицер скомандовал Два! Стоявший слева солдат также быстро взмахнул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал, на этот раз громче, и в голосе его отозвалось страдание истязуемого молодого тела. Козловский поглядел на стоявших рядом с ним солдат. Их однообразные серые лица были так же неподвижны и безучастны, как всегда они бывают в строю. Но ни сожаления, ни любопытства, никакой мысли нельзя было прочесть в этих каменных лицах. Подпоручик все время дрожал от холода и волнения. Всего мучительнее было для него не крики Байгузина, не сознание своего участия в наказании, а именно то, что татарин и вины своей, как видно, не понял, и за что его бьют, не знают толком. Он пришел на службу, наслышавшись еще дома про нее всяких ужасов, уже заранее готовый к строгости и несправедливости. После сурового приема, оказанного ему ротой, казармой и начальством, было бежать к родным Белебеевским Нивам. Его поймали и засадили в карцер. Потом он взял эти голенища из каких побуждений взял, для какой надобности, он не сумел бы рассказать даже самому близкому человеку, отцу или матери. И сам Козловский... Не так мучился бы, если бы наказывали сознательного, расчетливого вора или даже хоть совсем невинного человека, но только бы способного чувствовать весь позор публичных побоев. Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики. Когда Татарин встал... И начал неловко застегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились. И опять, как и во время дознания, подпоручик почувствовал между собой и солдатом странную духовную связь. Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли все вместе к казарменным воротам. «Шо ж!» — говорил рыжий офицер в капоте делая руками широкие, несуразные жесты. Разве это называется выдрать? У нас в бурсе, когда драли, так раньше розги в уксусе выпаривали. О, дали б мне этого татарина, я в ему показал эти глинище, а то не дерут, а просто так щекочут. У Козловского вдруг что-то зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман. Он заступил дорогу этому рыжему офицеру и с дрожью в голосе, чувствуя себя в эту минуту смешным и еще более раздражаясь от такого сознания, закричал визгливо. «Вы уже сказали эту гадость, и, и не трудитесь повторять все, что вы говорите бесчеловечно и гнусно!» Рыжий офицер, глядя сверху вниз на своего неожиданного врага, пожал плечами. «Вы, верно, молодой человек, нездоровый? Чего вы ко мне прицепились?» «Чего?» — закричал визгливо Козловский. «Чего? А того, что вы, что если вы сейчас же не замолчите?» Его уже тянули назад за руки встревоженные неожиданные ссоры офицеры, и он, вдруг закрыв лицо ладонями, Разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом, Точно плачущая женщина и жестоко до боли, стыдясь своих слез. 1894 год